Как я вырезаю кусок из файла в программе handbrake бесплатный меняю seconds можно сделать ранее заготовочку Итак, ctrl c Настройки остались обычно по умолчанию. Изначальное качество хорошее. И плей. И плей. Осталось 10 секунд. Так, я нарезаю видео. более простого и быстрого способа не знаю вот и можно открыть папку вот, на самом видео забираю оттуда и сюда было получается 147 стало 20. Раз, И качество ни разу не, не хуже, то есть класс не замечает. Вот как-то так. Спасибо.